На КРС Для Хорошо Для крышка Отлично Фух, хоть на этот раз не обляпало Ох, хорошо Хорошо меня угостили 14 тонн навоза Итак Второй раз Лопнуть задний борт Как видим с вами на трассе навоз Сюда китайская техника не выдерживает да. оба -на. бывает но предупреждал же ребята закрываем задний борт задний борт все нормально все